всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о новинках которые появились у меня в сентябре в последнее время меня что-то потянуло вот на такие декоративные листья растений баригатные то есть мне хочется свою коллекцию растений расширить вот такими вот какими-то красивыми листьями цветными в прошлых видео я вам показывала что у меня появилась варегатная шитлерка она кстати растет у него хороший рост идет и фикус вот такой вот красавчик starlight сорт но сегодня не о них просто я хотела показать что вот у меня такие вот растюшки есть чувствуют себя хорошо прям так растут очень мне нравится быстро. а это вот мои новинки и вот такая у меня новинка – это спатифилум сорт Домино. Очень имеет декоративные листья из-за того, что они с белым, с белым краплением. А то бывает и вообще белые листья наполовину выпускает, или больше пятна такие по белому, ой, по зеленому, извините. Очень красиво смотрится. Этот сорт спатифилума даже нарядно смотрится, когда он не цветет. А также его украшают вот эти вот листья. Но мне очень нравится. Мне вообще в последнее время очень нравятся вот эти варигатные растения. Или просто уже зеленые как-то обыденно смотрятся. Вот такая еще новиночка. Это растение называется Эпипеприм. Такое название, что, знаете, язык не поворачивается его сказать, честно говоря. Это тропическое растение относится к семейству ароидных. То есть оно в природе может расти как самостоятельно, а так сбираться на деревья может, расти на деревьях. Имеет воздушные корни. А у нас в квартире или в домах его можно выращивать как в кашпо под весном. Очень эффектно смотрится. У него такая густая крона получается. И стебли длинные, свисающие, и с варигатными листочками. Или в кашпо на ножке. Своей листвой будет очень украшать любое помещение. И вот такая моя новиночка. Это Хоя Кэри Альба Маргината. Сорт называется. Посмотрите, какие у нее красивые листья в форме сердца. Это просто валентинка. Вот такая валентинка. Да, ее даже принято дарить любимой девушке на праздник, потому что ее листья напоминают сердце. Она еще и цветет хоя, и очень декоративно и эффектно смотрится. Это тоже тропиканка. Я вам ставлю фотографию из интернета. Обратите внимание, какая красота. Это довольно-таки редкий сорт. Я свою приобрела просто череночком, неукорененным. Укореняю сама вермикулитом. Сделала дренажное отверстие в стаканчике. Немножко дренажа добавила. И вермикулит. И он просто мокрый такой вермикулит. Отжатый был хорошо. Я туда ее хорошо вот так закрепила. И вот жду, когда она у меня пустит корешочки. Прям не дождусь. У нее здесь, кстати, зелененькие такие. На камеру просто не видно. Но я думаю, почечка просыпается там уже. То есть все хорошо. Чувствует себя отлично. И вот такая моя новинка. Монстера Альба. Альба Варигатная. То есть у него вот такие вот листочки. Я очень гонялась давно за этим сортом. Просто они стоят бешеных денег. И вот так же мне, видите, достался черенок. Приходится самой все укоренять. Ну, я, в принципе, не боюсь. Корешочки мы дадим. Хорошие. Это я уже не раз выращивала. Монстеру я сейчас наведу вам. Вот эта монстера, которая у меня большая. Я ее точно так же вырастила из черенка. Укореняла ее в воде. Она очень хорошо укореняется. Так что будем ростить такую красавицу. Монстеру варигатную Я прям очень довольная. Я просто очень балдею от ее листьев. Я тоже из интернета вставлю фотографию. Посмотрите, какие Какая красота из нее вырастет. Видите, у нее будут тоже такие резные листья с белым. Очень нарядно и в любой интерьер очень красиво смотрится. И конечно же для этих красот, для укоренения, нужно хорошее освещение. В доме я с освещением вопрос решила, мне прислали лампу Марс Hydra на тестирование. Про нее было видео у меня на канале. Кому интересно, сейчас выйдет ссылка в правом углу, можете зайти и посмотреть. Вторая часть оранжереи переехала у меня в другое здание бассейн. У меня было прошлое видео. Про это. И мне там в комментариях пишут, а как же у вас там освещением? По свещением как раз с подсветкой сейчас решается вопрос. Потому что подсветка там, конечно, нужна. И пользуясь случаем, хочу показать вот этого красавца. Вчера у меня был цветок, вот здесь вот он уже все закрылся. Это гибискус. И у него еще множество бутонов. Он у меня весь в бутонах. Вот такая красота. Цветы, конечно, огромные. Просто огромные. В две ладошки. В общем, вот такие у меня новиночки Появились в сентябре. Я, конечно, очень счастлива. Увидимся в следующем видео.